Друзья, я Павел Богдан, приветствую вас на канале Dive Your Film и продолжаю рассказ о наших албанских каникулах. Мы добрались до Албании, как мы добирались, вы можете посмотреть по ссылочке сверху. Отдохнули, познакомились, и начинаем наше погружение. Фильм второй, пробитас, погружаемся! Доброе утро, мальчики и девочки. Первый день наших погружений. Утро начинает. Духи-духи, доброе утро. Отлично, все выспались, все отдохнули. Как да. включили, как Если а утром все в, эти потёров, да, один один. в Наверное, Ку -ку. Спасибо огромное нашим прекрасным девочкам, которые не дают нам умереть от голода. Морим кофе. Сытый Еще не начали нырять, но уже едим. то не работает, тот є. Это называется на Балканах Я Я на око. Только не то, что мы маємо на овозе. Девчата нас кормят и дают крутаст. Первый раз своими ручками на локтовое Але Но что значит? Аналитическая работа. Мы ну, сделали аналитику, но отправили. Приняли решение, не приняли. Обгрунтовано, не обгрунтовали. Никого не цікавит. А тут не так закрутишь. Можешь решить, уже бишь, никуда про... же и не проявишь. Интернациональная украинско-белорусская команда готова к погружению. Сейчас. Ура! Погоду Анджели Дэвис. Наконец-то. Итак, сегодня по плану погружения Пробитас. Мы сейчас приехали. Вот это Саранда. И вот там вот затопленный корабль. На который мы сейчас собираемся и выдвигаемся. Видео будет дальше. Вообще красота какая. Погода сегодня просто радует. Солнышко, горы, теплая вода. Просто класс. Но по прозрачности вода не красное море. Но очень даже достойное. Друзья, не забываем подписываться на канал и оценивать видео. Продолжим. Саранда является прибрежным городом в Албании. Географически он расположен в открытом морском заливе Ионического моря в Центральном Средиземноморье. Саранда имеет обычно более 300 солнечных дней в году. Для понимания, на какой объект мы планируем погружение, давайте немного окунемся в историю Второй мировой войны. В апреле 1939 года Италия оккупировала Албанию создавая свою империю в море и готовясь к вторжению в Грецию. В конце октября 1940 года началась Итало-Греческая война. Албания играла в ней важную роль, так как именно с территории Албании итальянские сухопутные войска вторглись в Грецию. Однако вскоре после начала войны греческие войска перешли в контрнаступление и завоевали существенную часть Албании. В апреле 1941 года Греция капитулировала перед немецкими войсками и захваченные ей территории вернулись Италии. Более того, часть территории Греции была отдана тоже под подчинение Италии. В апреле 1941 года немецкие войска захватили Югославию и территории, населенные албанцами, входившие в состав Королевства Югославии, были переданы Италии. В сентябре 1943 года Италия капитулировала и вышла из войны. После этого Албания была оккупирована немецкими войсками. В бухте города Саранда у берега лежит итальянский грузоперевозчик МВ «Пробитас», построенный в 1918 году. Он был потоплен 25 сентября 1943 года, когда стоял на рейде порта Саранда. Существуют две версии, связанные с потоплением корабля. Первая говорит, что пробито сбомбили немецкие самолеты, возвращавшиеся с операции на Балканах. Вторая история об эвакуированных итальянских солдатах и взрыве корабля собственной команды. Судя по всему, из-за неисправности двигателей корабль не смог покинуть порт. Команда загрузила грузы, покинула корабль. И затопило его. Жители Саранды говорят, что в горах есть небольшой памятник расстрелянным итальянцам, которые не смогли покинуть Албанию. Погружаемся на корабль. Корабль лежит левым бортом на песчаном дне. Кормовая часть в сторону береговой линии. Глубина, на которой лежит носовая часть, составляет 18 метров. Мелкая правая сторона находится всего на глубине 3,5 метра ниже поверхности. Размеры самого судна 115 метров в длину, 15,7 метров в ширину, и высота борта 8,4 метра. Несмотря на то, что останки сейчас стали домом для морских обитателей, это крушение длиной 115 метров поражает своим величием. Почти все передвижное оборудование, присутствующее на обломках, создает впечатление, что время на этом месте остановилось. Ну вот примерно так мы отныряли первый дайв. Видимость, конечно, оставляет желать лучшего, но корабль большой. Большой, интересный. К сожалению, не было на текущий момент больших запасов воздуха для того, чтобы долго на нем погулять. Есть что посмотреть. Жаль, нельзя его увидеть полностью. В общем, для первого погружения очень даже позитивные эмоции. Тоже интересный такой момент. Вот это Албания. Мы сейчас в Албании. А вот то напротив, то Греция. И солнышко сейчас садится за остров греческой территории. А здесь мы находимся на территории Албании. До новой встречи, до нового дня. Дальше будет.